Борис Иванович. Штучка. Вас зовут Борис Иванович. Да, меня зовут Борис Иванович. Да, да, Борис Иванович. Рояли очень много. Борис Иванович настраивает их, реставрирует. Это один из лучших его роялей, как я понимаю. Благодарю вас, Борис Иванович. Изумительно, большое спасибо. Пожалуйста. Для вас, для вас.